Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы снимаем небольшой ложек. в Вложек ни головы, ни ножек, в ложек в лесу. Потому что тут очень здорово. Как бы да. Везде <связываю> деревья. Как бы не пошутить ненароком плохо. Вот. О чем будет вложка? О чем будет ложек? Я не хочу рассказывать о дубах. Дуб в сосновом лесу. Не, ну тут я просто вот берегу, Можно еще один фото сделать. Так и назову. Дуб в сосновом лесу. Не, ну это что-то есть. Ладно, тебе рассказать какие-нибудь офигительные истории о том, какое у меня было детство. Детство жнецство. Жнецство. Ну валяй. Короче. Когда я была в детском саду, я начну издалека, очень издалека. Но я не любила ходить в детский сад, потому что это лажа полная, там спать заставляли. В школе жалко не заставляют спать, очень бы, кстати, пригодилось. Возьмите на заметку учителя, не знаю там, не учителя, департамент какой-нибудь, обучение. Вот. Короче, что было? <laughs> у меня была подруга Катя. Она в детском саду. Я еще не любил детский сад, потому что нас все воровали. Каждый воровал, как мог. Даже я стащила одну фишечку от домино, потому что на ней были нарисованы котики. Я вам ее куда-нибудь покажу, если я опять поеду в деревню. <laughs> вот. И у меня была подруга Катя. Сара тоже не любила ходить в детский сад. И она, по-моему, меня даже что-то сперла потом, когда уходила. Вот. И это было не круто. Ну о чем-то я. Я не о Кате. Я о себе. У меня в детском саду сперли, короче, мою Барби, которую мне подарила моя крестная бабушка. Крестная фея. Вот. Причем сперла с подачи э, спёрли, с подачи ути, учителя нашего. Он назывался педагог, по-моему. У него, короче, была дочка. Воспитательница. Ну, воспитательница, какая разница. Вот. И эта дочка очень хотела куклы, как у меня. Причем у меня она уже была в вязаном, то есть вязаный свитер, вязаные штанишки, красные, и красный свитер с белым. Вот, с белой полосочкой такой. Их мне связала мама для куколки специально. Вот. И у меня эту Барби сперли. Классно. Я потом ее видела. Но воспитательница такая нет, типа это наша. Такая Нашла бы убила бы. Даже сейчас. Но это так. Это к слову. На самом деле я это не, со не собираюсь осуществлять, потому что было и было. Было это давно. Но обидно. Обидно до сих пор. Вот. Потом к нам приходила в детском саду такая бабушка. Это птичка, птичка. Я не знаю. Видите ли вот там птичку? Она такая маленькая, черно-белая была. Вот, а мы пойдем по дорожке. Я высоко руки держать не могу, хотя так я типа выгляжу немножко постройнее. Видите, гуляю, гуляю для того, чтобы похудеть. Вот. К нам приходила такая бабушка, и она торговала лизунами. Всякими конфетами, еще чем-то. И я это все хотела постоянно купить, но у нас никогда не было денег. Хотя пару раз мы все-таки купили, потому что они стоили 20 рублей. И я типа накопила. Насобирала мелочи. Мелочи в фонтанах. А -ха -ха. Любила в фонтанах купаться. И сейчас люблю. Только запретили. Суп я. Жалко. Жалко очень. Вот. А. Ну, в детском саду я тоже мало с кем общалась. Вообще почти ни с кем не общалась. А все почему? Потому что я социофоб или социопат. Неважно. Короче, мне этот диагноз поставили врачи. Надо будет снять лок из больнички. У меня руки устали. Чё? Что? Я социофоб. А, это не я. Мне врач сказал, что я социофоб, потому что я не общаюсь с людьми. Вот. Ну, дура. А, дура. Я, короче, уже умудрилась порвать свою кофту, пока в лесу рубашку кофту рубашку классно главное не светить этим <laughs> вот я общалась там буквально с тремя четырьмя людьми я помню что точно одна из них я продолжаю движение я точно помню что одна из этих девочек короче была как-то сказать-то. А, по знаку Здиака по гороскопу львом была. Вот. И я тоже что-то думала какое-то время, что я Лев. Прикиньте, была бы я львом. А не скорпионом. Я скорпион по гороскопу. Для тех, кто задает вопросы на аске, кто я такой, что я такое. Я по гороскопу скорпион. Вот. Сейчас я немножко постою здесь. Потому что здесь красиво. Это микрорайон Красной горки. Или Красная горка. Как, ну, какая разница вообще, кроме тех, кто здесь живет. И... Короче, паузы я вырезать буду, да. И в детском саду меня тоже не очень любили люди. А, По-моему, раньше было лучше. Верните то, что было раньше. Вот в детском саду меня тоже не очень любили люди. Типа я вся такая из себя замкнутая. Ну, в плане замкнутая, то есть, ну, я хотела общаться с людьми. Они со мной не хотели общаться, потому что, типа, я от них чем-то отличалась. И хрен знает чем, на самом деле, хрен знает чем. По-моему, я ничем не отличаюсь от остальных людей. Какая же мразь. А, да ладно, шучу. Люди на самом деле не мрази. Просто... Ну, встречаются некоторые экземпляры такие... Мра Мразьишные. Мразьиши. Вот. И... И, в общем, под одну гребенку всех не стоит крыть, хотя... Ну, на факторы мразья влияют. Факторы мразья, запомните, это новые... Как это называется? Новое определение. Фактор мрази. На фактор мрази влияет еще и настроение человека. Вот. Так что можете пользоваться. Я разрешаю. Я буду, наверное, некоторые... Иногда вертеть камеру, потому что я хочу вам что-нибудь показать интересное? Вот, наверное, посмотрите, какие тут интересные деревья. Покажи, как понтово это так, понтово? Вот это. Ща. Привет. Здравствуйте. И чё это? Я снимаю, нахуй. Я снимаю? Хорошо, снимай. Мне ручки устали, лапочки. Вот. А, потом что еще было? Я страшно, ну я помню, что страшно не хотела идти в детский садик, и такая, короче, бабушка, нет, не надо. А мы через дырку проходили в детском саду, потому что нам типа так было ближе, пока ее не запаяли мразья какой я была мразью? <laughs> не хотела идти в детский садик сейчас тут очень сложное место я вам покажу очень сложно. может найти тропинку Ха! умный в гору не пойдет умный в гору обойдет Гора об... Об... обогнута, вот, и я помню как я плакала, то, что меня привели в детский сад, я такая, нет, не хочу, кстати, посмотреть какие фантовые здесь грибочки на пне, гнилушки, они по идее должны светиться в темноте, но я не знаю, вот по идее вот такие вот светятся. Давай домой один возьмем. Давай. Как это взять? Покажи мне какой домой взять. Как их взять домой? Ну давай самый верхний. Это не да нет, его надо просто в пакетик положить какой-нибудь, наверное. Пакетик-то именно. Ну, маленький <правильно> Проще, <правильно> Проще вот этот. Ну, возьми. У меня, кстати, рюкзак не расстегнут. растягнут. Но у меня вообще пакетик должен быть. Ну, на пакетик. Ну, суй, там ничего съестного нет. Потому что я худею. Домой приду, буду жрать кулич. Вот. Я помню, как я плакала. Как я плакала. И Катя плакала тоже. Она была светленькая, у нее было два хвостика постоянно. Такие и хвостики по бокам. Вот. И она у меня одолжила носовой платок. И с тех пор, как она его одолжила, я им вообще не пользовалась, потому что мне было противно. Я знаю, что Катя это не смотрит. Потому что Катя по боку. Хотя, если Катя смотрит, то, Катя, блин, найди меня. Хотя, можешь дверь, не искать. Дверь. дверь. Это... Это дверь в потусторонний мир. Отойди, покажи панораму. Пускай видно, что прямо дверь. Я сейчас в нее войду. Так, и... Мы сейчас в нее войдем. Вот здесь две. Ух. Вошли. А вон там, кстати, сейчас я по-другому покажу. Видите? Выкорчиванные сосны. Так страшно на самом деле. Я не знаю, но я пугает, когда я вижу выкорчиванные деревья. Ощущение, как будто прошел какой-то огромный монстр. И я такая не хочу. Просто не хочу. Не хочу его встретить. Вот. А это были не особо интересные истории. А, так, на даче чего было? На даче. На даче, когда я туда ездила, на даче деревни. Ты не спрашивал Да. Кто? Никто. А тут детский сад, какая тетя, Вот. Ну и что? Я хочу рассказать. На даче меня тоже не любили. И даже когда я была... Не, ну когда я была в детском саду, я просто бегала около дома, и мне было на все по боку. Вот, иногда за дедушкой бегала в магазин. Меня звали хвостиком. Потому что крутилась как хвостик. Вот, он мне покупал жвачку. Еще были такие жвачки. Типа эти, как она называется-то? Эти шары, в которых покемоны. Покеболы, что ли, или еще как-то? Не, ну это фишки там были, покемоны. Нет, у нас были, у нас были не фишки, у нас были ластики в виде покемона, в виде Пикачу. Постоянно в виде Пикачу, просто он был разных цветов. Там синего, зеленого, желтого и все. Ух. Вот. И это было прикольно. Потом, когда я подросла и начала ходить в школу и начала выходить за пределы своего дома. В село, например. Что ж тогда случилось-то, а? Короче, в 10 лет я решила пойти в сельский клуб потусоваться. Да, вот. И, в общем, меня там побили. Просто за то, что не хотела танцевать. Но я хотела просто зайти, посмотреть, что там происходит. Попить лимонада, которая продавалась через дорогу. Который был в пивных бутылках, есть этикетку сорвать, то ощущение, что ты бухаешь пиво. И так понтово было. Такая, а типа, блин. Давайте, типа, давайте. Типа, мы крутые. Типа, взрослые, на самом деле. На самом деле, нет. Тут трусы свои бросил, но я вам их показывать не буду. Это слишком странно. Даже для меня. Про Зачем? интересно, про я тут не блочит, трусы на трусах все держится. Нихуя себе трусы. <как> Что-то Как-то Соски можно... за в носки. Я так спасаюсь от тоски. Все просто. Это тоже, кстати, мой стих. Но это один из темных, когда делать вообще нефиг. Я сочиняю всякую ересь. Типа какашку-совочки и прочего такого. Вот, еще тут есть. Офигенное поле, я вам сейчас панораму его покажу. Я, наверное, монтировать не буду, наверное, этот влог. Смотрите его полностью. Там дорожка ввысь. Вот. Там дорожка идет увысь. И я не знаю, что там, надо будет когда-нибудь сходить. Но это вряд ли. Такие дела. На этом я, наверное, пока закончу. Если вам будет дальше интересно слушать про мою жизнь, я, может быть, расскажу на стриме за небольшой донатик. А может быть просто видео. Это как получится. Это насколько вам будет интересно. Потому что я знаю, что на стриме присутствуют люди, которым интересно. А вот вам будет интересно слушать это? Будем делать... Ну, возможно. Вот. Такие делишки. Такие дела. На этом я заканчиваю. Всем, кто посмотрел, спасибо за просмотр. Всем, кто не смотрел, ну и ладно. Напишите обязательно в комментариях, понравилось ли вам это видео. Ну, соответственно, с оценкой, да? Там лайк, дизлайк, вот. И напишите, интересно бы вам было слушать о том вообще, как проходила моя жизнь. Я для вас, пожалуй, вспомню вообще все, что смогу вспомнить. Вот. Нет, то, чего не было, я не вспомню. Потому что этого не было. Ну, здесь две. В общем, да. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока.